Не, ну, на следствии, когда меня был затриман, я, в общем, отмовился давать показания, потому что у меня есть грунтовое, так сказать, обоснование того, как иметь, в общем-то, навогул односин с этой уладой. Да? Есть, два вот... месяца вы молчали, не давали Не, два месяца не... А За... что, конечно, За... сегодня выпустить... Ну, было такое причувание, особенно коли, там э, наступил час 14 годин с 15 хвилинами и это совпадало с тем часом, когда меня вынесли постанову о размещении в СИЗО, вернее, в ВВС сразу. Вот, то я уже как бы бачу, что час подошел, тем больше, что законодательство предупреждает то, что следший должен за 5 дней не позднее предоставить материалы прокурору. А покольки было молчание, то было зрозумево, что нечто, идея не так, как... Як не одразу подразумевали. Какое ну, у вас ощущение? Вот вы вышли тут на чистая воде. Какое ощущение? Ну, доброе. А... Ну, садили, то, что прожарки. я вышел, приятно. Вот, Женку побачу. <laughs> Сябра. Ся, Сябрау. <laughs> доброе ощущение. Конечно, сейчас главное продолжать свою працу. На корысть людям. Вот. Основное отчувание, что потребно далее работать, не было такого, как случилось сейчас.